Всем привет, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Мы вновь возвращаемся в игру Mountain Blade огнем мечом, и у нас на очереди вторая серия. Да, вторая глава моей истории. У нас на очереди сражение с разбойниками. Я думаю, что я хочу с ними сразиться, хоть их и больше, но у меня просто навсего уже накипело. Я хочу кого-то убить, я хочу кого-то порезать на куски просто. Конница за мной. Так, давайте, кстати, установим сейчас нашу армию. Вообще все. Все, все, все. Стрелки. А, так, надо сейчас понять, как бы их вперед переместить. Так, вперед на 10 шагов. Давайте, вперед на 10 шагов. Видите огонь. Так, стреляйте, стреляйте, стреляйте. Давайте, пехота в атаку. Конница тоже в атаку. Блин, я промахнулся. Давайте, валите их. А я буду их рубать. Так... Фух, ⁇ -мо ⁇ Я уж думал, мне капец. Так, отлично. мужики-то перестали вести огонь. Вражеские. Наши тут стреляют. О, причем один даже уже убегает. Иди сюда, товарищ. Куда ты побежал? Стоять. Отлично. Хорош. Просто. Изи, изи батл. Мы выиграли, конечно, потеряли много людей, но я зато получил опыт. Плюс мои люди получили опыт, и я получил целую кучу всякой фигни, которую могу потом продать. Хорош. Даже, наверное, все взять не смогу. Нет, все возьму. Вообще прекрасно тогда. Это продам. Это немножко денег. Плюс я сейчас убил убийцу в Авторусии. Еще плюс деньги. И плюс мои солдаты повысили уровень. Вообще классно все. Уже стал ветераном. мушкетюр, кстати, это, похоже, последнее уже обучение. Ха, недалеко он обучается, кстати. Я думал, гораздо больше можно его обучать. Нет. Кстати, здесь есть лагерь наемников, которых можно набрать. Это, по сути, те же самые обычные войска, но там можно улучшать у них и броню, и все остальное. То есть это станет уже более профессиональная армия. Но для этого, как вы понимаете, надо очень много денег, которых пока у меня нету. Так что мы просто не имеем возможности это сделать. Давайте пока зайдем в кабак. У нас здесь есть поститель... О, поститель кабака! О, о, о. Ну, кто не знает, вы сейчас узнаете, что будет. Это будет просто эпик батл двух бомжей в кабаке. Ай, блин, вы посмотрите только на мое оружие, на его... На мое оружие, на его... Просто два забулдыги, блин, собрались тут. И наемный либордист смотрит, такой, типа, что такое? Чё, чё за кипиш, ребята? Сейчас вы узнаете. Что-то кулаки чешется, не хочешь ли силы помириться? Какой мне резон просто так тебе ребра ломать? Вот если вы на парочку серебряных поспорить, Давай 25 талеров. Вот это другое дело. Наберись, ну, сударь. Живого места на тебе не оставлю. Так, вызвали на кулачный бой, посетили кабака, противник ждет вас. Давайте с ним подеремся. Ой, я люблю драться, давайте -ка. Ты сукин сын. Причем самое интересное, был там один человек, а в итоге стал другой. Давай, давай, иди сюда. Ух ты, даже мансовать умеешь. Два бомжа дерутся около На Красной площади. Два бомжа на Красной площади, просто картина Айвазовского, представляет такой. Да, отлично, я убил этого бомжару. Был один бомж, стал другой бомж, вот это самое было интересное. Кроме того, вы изучили новые приемы боя. Хорошо. А, ну что ж, посетитель кабака. Че, ты хочешь еще раз подраться? А, кстати, это вообще другой теперь мужик. Да, прекрасно. Ну что ж, давай-ка еще подеремся. 25 талеров, Отлично. Еще подзаработаем деньжат. Опять на Красной площади, да? Опять на Красной площади два бомжа будут драться. Около храма. Ой, давай, иди сюда, иди сюда. Прямо вот под стенами этого храма будем драться. Два бомжа на Красной площади. Эй, почему я не могу подойти к храму прям впритык? Типа, просто невидимая стена защищает храм от бомжей. Опять старикан какой-то дерется со мной. Блин, где нормальные забулдыги? Почему какой-то старикан постоянно приходит? Отец, видимо, этого забулдыги, который там был в кабаке, я просто сказал отцу, «Отец, хочешь получить 20 динаров, точнее, талеров на халяву? Иди на Красную площадь и надери задницу этому ублюдку». А на самом деле там надеремся за 50 талеров. То есть в итоге он потом забирает 30 талеров себе, 20 отсюда дает. Ладно, конечно, прикалываюсь. И вообще на его деньги, возможно, даже дерется. Ну то есть, точнее, я хотел сказать, что отец э -э, пришел свои деньги, отдал, чтобы подраться. И <laughs>, чтобы получить деньги. Давай, иди сюда. Сукин ты сын старый. Старый хрен. Смотрите, он даже блочно учился. Ну, это было его последняя капля. Кстати, я присесть хочу. 50 талеров еще. Ну ладно, я, пожалуй, больше пока мучить не буду этих забулдыка. То это прям начинается одна из моих серий в огневом мечом, где я просто целую серию, по-моему, дрался постоянно за забулдыгами. Так, здесь у нас самопал можно взять другой самопал. Давайте-ка я заменю, потому что мой самопал немного похуже. Так, плюс нет пули здесь похуже, так что это все остальное продаем. Так, есть простой копье. Вот, кстати, копье было бы неплохо взять. Даже треснувшее копье. Потому что можно рыцарский удар сделать и любого кавалериста снести с одного удара. Ну, наверное, я, правда, все равно это продам. Потому что пока кавалеристы, я думаю, редко будут мне попадаться. Разве что только дезертиры. Но я с ними драться не горю желанием. Так что все остальное продаем. Все остальное продаем. 282 талера еще мне в карман падает. Отлично. Ну что, можно купить теперь броню пикинера. <смех> да, я думаю, что это только через несколько десятков серий мне только удастся купить. Потому что пока это очень все дорого. А двуручный меч самый бомжатский, сколько стоит, интересно? Самый бомжатский двуручный меч. 7000 тысяч. Да, есть к чему стремиться. Плюс тут навык силы 13 требуется. Так что нужно силу качать мне срочно. Так, ну давайте зайдем в крепость, я думаю, мы поговорим с царем Алексеем Михайловичем. Алексей Михайлович, хочешь ли, чтобы я вступил в твою армию? А, хочу поступить к тебе на службу, господин, ну понятно, я должен еще, конечно, проявить себя, то есть еще все очень далеко, для того, чтобы я стал настоящим его, как сказать, прислужником, что ли. Ладно, уходим, уходим, уходим. И давайте обратимся к заданию. У меня почтальон еще не выполнен. Кому я должен был приехать? Где вообще Псков находится? Псков находится... Ух, как далеко. Просто прекрасно. Ехать, короче, предстоит мне очень далеко. Очень долгий путь мне предстоит. Так что давайте-ка отправляемся прямо сейчас в путь-дорогу. Плюс я сейчас наберу в клини кого-нибудь, каких-нибудь добровольцев. Я, наверное, знаете, броню буду покупать еще не скоро. Прикол в том, что броню броню. Хотя бы купить уже гораздо лучше той, которая там есть. То есть перепрыгнуть, так сказать, через какой-то этап, когда там бомжатская броня, когда уже немножко получше. И вообще, я сначала хотел бы купить двуручный меч. Поэтому, скорее всего, пока у меня не появится двуручный меч, я не буду улучшать свою броню. Давайте-ка повесим, во-первых, логистику с новым уровнем. Так, повысим. Что еще? Атлетику, наверное, тоже я повышу, хотя... Да, зря атлетику я повышать буду очень не скоро, поэтому, наверное, атлетику мы повышать не станем. Давайте просто силу качну. И качну, соответственно. Да, логистику, как я хотел. Логистику. Плюс качну огнестрельное оружие. Все-таки я считаю правильно. Сначала качаем огнестрельное оружие, когда появится двуручное оружие, будем качать уже двуручное оружие. Одноручное оружие я даже качать не собираюсь, потому что это. Бесполезно, все-таки как можно быстрее я собираюсь приобрести в двуручный меч. Это означает, что, ну, очень быстро у меня перестанет быть одноручное оружие в кармане. Заезжаем в Тверь. Давайте-ка постим тоже кабак. Может, кого-то здесь найдем, каких-нибудь интересных людей. А мы здесь находим еще путника, хозяина кабака и наемного стрелка. Сколько он стоит? На 6 ваших товарищей. Нет, чувак, извини, мне нужны деньги. Плюс, я пока воевать все равно не хочу. Что будем ехать дальше. Я буду задание в основном выполнять и нападать на каких-нибудь бичуганов. В том числе можно уже, в принципе, даже и на дезертиров нападать, потому что у меня достаточно много людей. А, правда, все отказываются от того, чтобы ко мне примкнуть. Конечно, это очень печально. Так, здесь, кстати, несколько сразу боярин. Можно с ними поговорить. Можно получить каких-нибудь заданий. Так, у тебя есть задание? Некоторое время назад князь Хованский занял у меня приличную сумму. Ой, блин, он обещал вернуть долг через месяц, но с тех пор, как... Ничего не отдал, прошло уже много времени, если ты вытрясишь с него мой долг, я отдам пятую часть. Ну, короче, я сейчас на самом деле буду работать на то, чтобы просто, просто наработать достаточно много репутации среди местных э, дворян, бояр. Так как просто навсего у меня не имеется э, много опыта с ними. Ну и мне надо как можно быстрее повышать репутацию. Василий Бату... Батурлин. Я хотел сказать Батулин, Нет. Батурлин. Задания у него нету. Особых поручений у него нету. Поэтому давайте-ка уезжаем. Могли бы, кстати, попробовать воевать против него с селянами, Но, конечно, это полная бриятина. Поэтому я это не стал делать. Едем дальше. Держим путь дальше. Едем до Пскова. Псков сначала, да. Потом уже в Новгород можно будет заехать. Так, держим путь до Пскова. Ну, в принципе, тут все спокойно, так что заезжаем в этот город. И перед нами Андрей Хованский. Ну что ж, Хованский, давай-ка мы с тобой поболтаем по-мужски. Во-первых, сначала я письмо даю. Правда? Дай-ка посмотреть. Оу. И дальше тебе еще боярин Василий Шерементьев судил как-то деньги, ты должен ему их вернуть. Вот так. Да, боярин Василий Шерементьев одолжил мне денег на обратный путь. Но я в прошлом оказал ему немало услуг и считаю, что мы в расчете. Ну, однако, Василий-то так не считает. Не понимаю, почему я должен идти у тебя на поводу? Ну, дружбы у нас нету, убеждений у меня нету, поэтому давайте-ка мы, я просто возмещу убытки. Ммм, хм, очень щедро. Да, да, щедро, я понимаю. Поэтому, по сути, я сейчас сделал это задание лишь для того, чтобы мне потом их вернули. И, короче, я просто ради репутации все это сделал. Даже не для того, чтобы... Да, Езимская крепость. Ну ладно, давай-ка я съезжу потом. Так, может у тебя особого поручения нет, нифига. Ну ладно, до свидания. Заедем в кабачок, как обычно. Кабачок, кабачок, кабачок. Ну можно с, путь, с этим, с этим посетителем кабака подраться. Давайте-ка подеремся в Пскове. Интересно, может он отличается от того, который был в Москве. Кстати, у него, у него тоже слепой глаз, как был у моего персонажа при выборе, возможно, да? Ну, в общем-то так. И опять-таки другой сейчас будет мужик с нами драться, да? Да, опять какой-то старикан, блин, чё, чё все посетители кабака своих просто отцов зовут подраться, я что то вот не пойму Реально, просто у них отцы какие-то эти, знаете ли, в бойцовском клубе когда-то побывали И они сейчас такие, типа, а давай подеремся, а, давай-давай, я за своего сынка, типа, надаю тебе по заднице Ну тут просто изи катка, потому что он даже не может нормально парировать удары и, и нормально ударять по мне не может Эй, hey, Иди сюда, сукин сын. посмотри, какой. Какой наглый просто! Как ты посмел меня ударять своей. Не знаю, как сказать, потной вонючей рукой. Все, забираем у него 50 талеров. На рыночную площадь хотел бы я зайти. Теперь я могу приобрести какой-то меч двуручный. Или нет, даже не могу приобрести все равно. Ай. Да, самый дешевый двуручный меч, опять-таки, стоит 70. 13 надо очень много силы. Да, тринадцать силы это дофига. В принципе, я сейчас уже раскачал десятку, мне надо только три уровня, и у меня уже будет 13 силы. Так что главное сейчас деньги. Главное деньги добыть где-то, как-то их получить. Пока я заезжаю в Сланцы, тут у нас есть один какой-то доброволец, возьму его. Можно заехать, кстати, еще и в шведские какие-то деревни, тоже попросить там попробовать поискать. Потому что шведские деревенщины тоже неплохие. А, почему бы их тоже и не нанять. Там, кстати, были разбойники, они куда-то уехали. Ну, я, наверное, уже даже их не догоню, потому что у меня очень много людей стало в команде. Да. Под осады, кстати, здесь замок есть. Давайте-ка я заеду, можно внутрь, да? Заезжаем. В кабаке имеются люди? Эй, народ! Наемный мушкетер, ну блин. Конечно, вы крутые ребята, но вы сильно дорогие. Я вас брать просто не хочу. Я хочу экономить деньги. Да и к тому же, зачем мне вас брать, если я могу взять добровольцев, которые потом все равно раскачается достаточно, чтобы стать такими же мушкетерами, как вы. Поэтому едем дальше. Заезжаем. Ага, нифига, тут люди вообще не хотят ко мне даже в команду присоединяться. Даже варианта нет добровольцев набрать. Странно, почему, интересно. По идее, какая разница, кто их там будет набирать. Так, здесь где-то были разбойники. Я их видел мельком. Они тут, идут... О, вот-вот-вот они. Но у меня очень мало... Очень мало скорости, поэтому могут только вот этих разбойников напасть. Давайте-ка на них набросимся. Так, э, давайте-ка здесь встанем, ребята. Далеко не едьте. Так, э, держать позицию здесь. Стрелки, стрелки. На 200 шагов вперед. Давайте выдвигайтесь. И видите огонь по ним. Тут, кстати, гравители, наверное, более инновационно выглядит или нет? Они такие же, полные бомжары. Хотя, по-моему, вообще не имеет значения, они всегда полные бомжары. Я думал, что, типа, они потому что шведы, поэтому должны получше выглядеть, но нет, это просто, как обычно, какие-то бомжары полные. Даже, скорее всего, откуда-то с московского царства приехавшие. Ух ты, какой ты хитрый. Какой ты нагленький, чувак. Иди-ка сюда. На, еще один бомжар. Получает по своим щам. Так. И последний еще, парень, иди-ка сюда. Отлично. Победа. Ну, мы потеряли теперь меньше людей, потому что у меня солдаты стали более обученные. Но все равно два убитых есть. Ладно, мы, конечно, это потом возместим. По-любому. Пока что набираем все, что здесь было. Еще одни разбойники, идите сюда. ай яй яй -я. я их не догоняю. Плюс они... Почему-то боятся меня, хотя у меня очень мало людей. Ну, то есть, я не мало. <с> <с> я думаю, что все-таки до них-то можно было бы уже и посмелее поступить. Потому что какой-то там персик бегает. Да что за бомжар вообще убить его? Так, давайте-ка зайдем в местную лавочку. И продадим наши... наш хабар, который у меня есть. Кстати, тут к защите ног, оказывается, раз четыре. Я даже не замечал. Блин, это как-то выглядит ужасно. Давайте лучше портяночки возьмем. Погнутый самопал, он хуже моего, так что оставляем у этого продавца. Так, оружие. Да блин, у него тут вообще ничего нет. Просто конченый, конченый. продавец, ни черта нет. Ну, я с этими даже местными э, властителями даже разговаривать не стану, потому что задание их выполнять для меня нет смысла. Не, ну, конечно, денежное я буду получать, но репутация-то у меня, однако, она вообще там. Ну, как сказать, нулевая. Она мне не требуется, эта репутация. Так, это те же самые, что и бандиты, которых я тогда поймал? Ну, это очень хотел поймать. Ну, По-моему, да, это те же самые разбойники. Пока они все равно боятся меня. Ну, блин, ладно, идите нафиг. Заедем в Новгород. Здесь в Кабаке-то уж точно должен кто-то быть. Да, блин, опять какие-то наемные всадники. Где персонажи, черт возьми? Где... Мать его персонажей. Где мать его спутники, с которыми можно поговорить, с которых можно получить. О, еще одна женщина. Бояриня Алина. Так, я персик. Ну, они, конечно, все ужасно выглядят, эти бояриня, потому что графон не завезли. Бояриня все какие-то выглядят, как будто старухи какие-то там, под 40-50 лет, и поэтому с ними мучить что-то совсем не хочется. Но можно с этого получить какой-то плюс. Например, можно получить какой-то замок или... Что-то еще, какое-то уважение, репутацию. Так, приветствую тебя, сударь. Задания нету, к сожалению, поручений тоже нет. Ну, ладно. Давайте тогда отправимся дальше. Кстати, можно с городским главом еще раз говорить, да? Поговорить насчет того, чтобы получить какую-то работу. На самом деле, мне как раз нужен человек вроде тебя. Есть тут одна шайка, особенно подлых разбойников. Они наводнили окрестности города и нападают на мои торговые обозы. До сих пор они ускользали от солдат и от полчения, но если кто-нибудь их остановит в ближайшее время, я буду... а не остановлюсь в ближайшее время, я буду разорен. Думаю, 80 талеров за поимку этих мерзавцев должно хватить. Это опасное дело, но я уверен, что ты с ними справишься. Ну, можно поохотиться на разбойников, это интересно. Что там у нас написано? Просит вас выследить назойливых разбойников неподалеку от города. Ну, проблема в том, что даже если эти назойливые разбойники... Ух ты, нифига, сколько их! Ну-ка, дайте-ка я сохранюсь, я потому что что-то, да, в первый раз забоялся за свою жизнь. Так, ну как мы здесь будем отыгрывать? Я даже не знаю, потому что очень довольно трудновато с ними воевать. С этими бомжами. У них очень много мушкетов. Даже хер бы с этими рукопашниками, я бы как-то с ними справился. А вот с мушкетами реально есть какая-то проблема. Ну, в принципе, я как и сказал, проблема в том, что их очень много... Ну а вот с рукопашниками, да, у них, в принципе, все зашибись. Я их убиваю вполне. А вот мушкеты очень опасная вещь. Так, ну я отвлек основных рукопашников, правда, вот все равно, к сожалению, не хватает моих солдат. Они не могут справиться даже с их стрелками, получается. Проблема в том, что эти стрелки, блин, еще и неплохие рукопашники, как вы видите. Блин, нет, не получится подойти. Разрядились. Так. Так. Пфф, слушай, от лошади даже умер. Отлично. Последний остался стрелок у них. И даже уже два чувака убегает. Идите сюда, суки, дети. Отлично. Фу, тут просто, да, вот надо было чисто сделать так, чтобы как можно больше нанести ущерба их армии. Я это сделал. Прекрасно, причем. Ювелирно по одному их убил. И осталось тут все парочку солдат. Чем хороша лошадь, она еще сбивает врагов, как сказать, с ног. И они не могут атаковать, если он замахнулся уже. Так что все они погибли. Вот именно от того, что я их просто на скаку атаковал. Не было бы лошади у меня, я бы, конечно, зафейлил бы. Потому что львиную долю вот именно урона нанес именно я. Не мои мушкетеры, там не знаю, не мои рукопашники, а именно я. Фух, одолели мы этих бандитов, но это было очень больно. Это было очень сложно, но я все-таки победил. Чисто надо было как можно быстрее избавиться именно от мушкетов. Да фиг вот с этими рукопашниками, как вот именно мушкеты больше опасны. Ну что ж, мы забираем дофига хабара себе. Вообще все забираем, отлично. Да, как обычно, я вам покажу сложность, хотя, по-моему, в этой серии я вначале показал 111, то есть максимально вообще сколько возможно. По-моему, я выкрепил на максимум. Давайте-ка въезжаем теперь в город, поговорим с местным городским главой. Добрый день, Персик. Я слышал о твоих деяниях. Ты наказал этих разбойников по заслугам. Правда, говорят, ты мастер своего дела. Чтобы отблагодарить тебя, 80 сталлеров будет, конечно, недостаточно. Это все, что есть. Я заплатил бы больше, но эти бандиты едва не разорили меня. Ну, ладно. 80 тайлеров, конечно, да, это и вправду смешно, но... По крайней мере, по крайней мере, я добился того, чего я хотел. У меня есть теперь двуручный топор. Хотя бы пока топор. Хотя проблема в том... как это ни странно, этот топор нельзя использовать верхом. да Небольшая ошибочка вышла. Потому что я хотел все-таки его верхом использовать, а не получится. Потому что верхом, по-моему, мечи можно использовать некоторые, а некоторые нельзя. Ну вот, видимо, в числе того, что нельзя, это вот это как раз-таки есть. Кстати, здесь вот я так понимаю можно будет что-то вот из того, что я продал забрать, потому что видим, что есть шапка неплохая, я вот ее возьму. На шестерку аж. Я, по-моему, сапоги еще были неплохие, или нет? Это все, все полная фигня. С сапогами там у них было. Поэтому нет. Ну и пули тоже фиговые. Ладно, шапка по крайней мере, приобрели новую. Это хорошо. Плюс довольно много денег заработал я за эту битву. Вот, правда, не знаю насчет топора. С топором я еще подумаю. Или даже можно сделать так, что можно оставить себе ручный и одноручный, да? Можно так сделать пока, потому что все равно у меня нет никаких копьев, нифига. Можно было приобрести кавалерийскую пику, но я этого делать не стану. Она, кстати, по-моему, ломается. Вот интересно, она потом будет у тебя восстанавливаться или нет? Потому что если нет, то это полный фейл. Ладно, если что, мы еще к этому вернемся. Пока что выходит, у меня уже 2000 где-то тайлеров, да, если вот считать еще задание, которое я выполнил. Там мне дадут где-то 600 моих талеров вернуть, так что у меня где-то 2500 талеров. Уже достаточно такая хорошая сумма, но пока для покупки какой-то брони, конечно, не хватит, к сожалению. Доспехи тут все-таки дороговатые. Ну, можно купить такие стрёмные, но я бы хотел купить хорошие. Перед этим я хотел бы купить нормальный двуручный меч, а он стоит где-то около 7 тысяч. Так что копить мне еще достаточно долго. В принципе, чем мне торопиться, все равно я тут еще должен задание вернуть. А, почтальон, Изюмская крепость Ну-ка, где это? Изюмская крепость, это в том конце, да? Где я был Да, это вообще где-то в самом конце карты Короче, надо снова ехать туда а, Это довольно далеко Плюс, кстати, у меня люди побиты Поэтому давайте сначала в Ржевскую крепость заедем Если что, я каких-нибудь возьму Местных чуваков Хотя сначала хотелось бы воров убить Да, иди-ка сюда, тварина о, у меня всего 4, <смех> 4 человека. Два мушки... Точнее, три мушкетера, и я их все больше никого. Ну, давайте постоим тогда, подождем, пока они сами подойдут, а потом их расстреляем. Где они там, Это за горизонтом далеко-далеко. Ах, пуля не долетела. Давайте от первого лица, наверное, постреляем. Так лучше говорят. Стрельба идет из мушкетов. Так Тут она, кстати, по навесной немного летит Поэтому надо на это расчет делать Отличное попадание Идите сюда, товарищ Сейчас я с вами тут потанцую Ты смотри, какой хитрец Не трогать моих мушкетеров, я сказал. Пускай они стреляют, раскачиваются. Ну-ка сюды. Никто не убежит. В голову прямо в лобешник ему. Куда ты бежишь, чувак? Не надо между ног у меня треться. Я, конечно. Мне, конечно, нравится, но я не уважаю таких людей. Убьем их всех. Так, ну что ж, я забрал еще новые вещички. Кстати, крепкая. Крепкая. Кто свитка, и то лучше моего даже сельского костюма. Ну ладно, давайте возьмем его. Получаем повышение, плюс повышение моих солдат. Кстати, у меня еще новый уровень появился, я что-то забыл совсем об этом. Можно бы что-нибудь там раскачать Например, силище богатырское сделать Либо интеллект, либо ловкость Ну, наверное, давайте-ка... Наверное, все-таки давайте не в силу Потому что силы и так дофига Можно в ловкость немного вкачнуть И сделать логистику было бы неплохо Потому что у меня уже даже не хватает места, блин Чтобы все забирать у противников своих Их и так дофига А можно мощный удар сделать наносимым оружием ближнего боя Ну, давайте лучше тогда... Оружие ближнего боя увеличим. Плюс огнестрельное оружие тоже раскачиваем. Ну и двигаемся в Тверь, раз уж оказались совсем рядом с, этом, с этим городом. Заедем в него сейчас. А, здесь переночуем, возможно. Ну, я хотел в кабак зайти, хотя. Да, в кабачок в местный. Ну тут, как всегда, никого интересного нету. Блин, тут только всякие бомжары. Всякие ненужные, короче, персонажи там сидят, которые мне вообще не нужны нафиг. Так, здесь есть сапоги, но это мне неинтересно, мне интересно двуручное оружие, здесь его тоже нету, здесь всякие щиты, почему-то, правда, восточное какое-то все оружие в Твери где-то, ну, не, ну, конечно, понятное дело, что в Твери все равно так или иначе может что-то там провести по, там, поваряг из Варяг в Греки, да, по пути, который уже, наверное, к этому времени не особо пользовался популярностью. Но так или иначе, я думаю, в Твери все равно этого было бы барахла немного, а тут как будто его дофигища. Непонятно, откуда оно тут взялось в таком количестве. Там просто все завалено, все оружие на именно этим оружием. Так, Старица, может кто-то пойдет со мной? Ой, нет. Ох ты, пять человек, аж готово со мной пойти. Прекрасно, прекрасно. Я как раз хотел пополнить свою армию прям хорошо так, по полной программе, так что я не против. Давайте в зал правитель заедем. Может кто-то с нами будет еще иметь какое то Задание? Так, нет заданий, поручений тоже нету, ну ладно, в таком случае, до свидания. Яков Черкасский, здоровенький, меня зовут Персик, Яков Черкасский, дверянин Московского царства, владею Ржевской крепостью. Пусть ты неблагородная крови, но если ты честь и наотважен, я буду считать тебя ровнее, только на поле боя, конечно. Ха, как он хорошо выкрутился. Ладно, иди отсюда тогда, мне больше ничего не надо от тебя, ничего нет у тебя, до свидания. Можно с городским главой, кстати, снова поговорить. Может, у него какое-то есть задание. Так, у тебя нет никакой работы. Московское царство и гражданство Швеции ведут между собой страшную войну. Из-за нее наш народ уже на грани гибели. Наши торговые обозы грабят и безжалостно уничтожают. Едва они только выйдут за ворота. Наши торговцы боятся покидать городские стены. И ко всем нашим бедным налоги, ну, свидают последнее сбережения. Если вскоре не наступит мир... Ну, короче, понятно. Он хочет, чтобы я сопроводил его обоз. Мы пытаемся как-то примирить воюющие стороны, а достичь соглашения, но кое кому выгодно продолжать войну, и за них все остальные не могут прислушаться к голосу разума и вынуждены сражаться, пока эти знатные петухи не потеряют своего влияния. О мире говорить бесполезно. Так, кто разжигает войну и мешает нашим переговорам? Это князь Боярин, а, князь Боярин, князь Юрий Борятинский из королевства Царства и генерал-губернатор Магнус де ла Гарди. Из королевства Швеции. Пока они не изменят мнение и не потеряют влияние, мир у нас не будет. Что можно с этим сделать? Есть один способ. Решительный человек, вероятно, сможет убедить одного или даже обоих согласиться на мир. А если уж и это не удастся, остается только разбить их в бою и взять в плен. Ну, короче, понятно, какие-то невероятные вещи он пока для меня говорит. Потому что ни одно, ни второе я не смогу выполнить плену они потеряют свое влияние и не смогут помешать мирным переговорам. Что ж, стена, если будет погодящая, можно попытаться. Ну, меня это не касается. Большинство торговцев в городе с радостью раскошелится на поддержку такого плана. Я думаю, мы сможем собрать как-никак 12 тысяч таллеров. Мы с радостью вознаградим тебя, если ты справишься. Князь Юрий Баритинский и князь... Князь. генерал-губернатор Магнус должны согласиться на мир, а если кто-то из них откажется, слишком упрям, возьми его в плен и, од... и держи до тех пор, пока не будет подписан мир. Не отказывай нам так сразу, подумай хорошенько, если кто и сможет справиться то только ты. Ну, это вообще очень странные вещь, чувак говорит. Я смогу с этим справиться с, чело... с отрядом из 10 человек. С Нифига не имеющейся броней, выглядящий как местный какой-то батрак. И он говорит, что я смогу справиться с заданием, заходить кого-то в плен. Ну ты вообще просто. Мега мозг, я бы сказал бы, но я хотел бы другое слово. Сказать, которое, к сожалению, нельзя. Ладно, давайте-ка двигаемся в Иземскую крепость. И на этом закончим серию, наверное. Сейчас доедем до этого. До этой крепости. -х -х. Татарские налетчики на меня набросились. Давайте их попробуем уничтожить. Четыре штуки. Но по идее должны справиться. Потому что тут... они вообще там пол... полнейшие бомжары. Пехота идет в атаку. Ой, опасненько. У них лошади-то, скорее всего, побыстрее, чем мы, Так что, надо быть поосторожней. Так. Снести главную лошадку. В таком случае я их уже смогу рубить вообще отлично. Отлично, минус один. На, сукин сан. Так, все, минус еще один Осталось всего двое они, блин, там на наших мушкетеров решили дерзнуть. Давайте, ребята, ответим залпом огнем. Ох, как ты прям прекрасно прыгнул под меня. Иди сюда, товарищ. Отлично, это победа. Мы даже помню никого не потеряли, да? Никого не потеряли. О, селянку еще можем взять. А давайте-ка возьмем. Я еще и повышу уровень своих солдат. Так, осадский стрелец. Хорошо. Забираем что-то у них было. Лук и стрела. ну не, мне это, конечно, не надо. Едем давайте-ка дальше в Изюмскую крепость. Надеюсь, больше так никаких не попадет с противников. Очень на это надеюсь. Так, дезертиры, осторожненько. Если что, она будет сохраниться в этой трассе, то я боюсь, могут напасть такие ребята, которых мы просто разбить не сможем. Ну что ж, мы приезжаем к Изюмской крепости. Давайте-ка заходим в зал правителя. И у нас Никита Доярский оказывается дома. Отлично. Хованский дает письмо тоже. Так, нет никаких заданий, нет никаких поручений. Ну все тогда хорошо. Ладненько, давайте-ка сходим на рыночную площадь. Продадим все, что добыло да добро у нас. Зайдем в кабачок еще, может быть, кого-то возьмем. А, ну тут наемные мушкетеры нет тогда. Но они неплохие, но проблема в том, что они, во-первых, затормо... затормозят мою армию. Во-вторых, то, что у них все-таки есть жалования, по-моему, побольше, чем у обычных бичуганов, которых я набираю в городе, в деревне. Так, тогда давайте-ка двинем сейчас, куда, я не знаю. А, ну мы никуда уже не двинем, да, время уже подходит к концу, и так достаточно долго я снимал. Ну, надеюсь, вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Веном, встретимся с вами в следующем выпуске. Всем пока, удачи.